Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим «Попробуй не сказать вау-челлендж». Суть этого челленджа заключается в том, что мы будем смотреть потрясающие видео и пытаться не сказать вау. Это сложно. В конце видео мы подсчитаем, сколько раз вау -кнули вы и сколько раз вау -кнула я. Первые 10 тысяч человек, которые поставят лайк этому видео, вам невероятно повезет на этой неделе. Именно так! фарт и счастье. Успевайте ставить, я считаю, 3, 2, 1, 0. Все, кто успел поставить лайки, удача отправляется к вам. Ну а мы начинаем. Попробуй не сказать вау-челлендж. Погнали! Нормально, теперь вот так курсы вождения проходят. А что, удобно и безопасно сама. Нифига она объезжает, все, молочина. И говорят, женщины не умеют водить. Что? Угу, да-да. Это масло так она подлила? Вы видали это? Никаких банок тебе, никаких кружек, склянок. все под рукой. Офигеть! Офигеть, офигеть, офигеть ушки. Русалочки! Эта кухня супер организована в одном ящике. Потрясно, два зонта... Как это романтично! Я так люблю романтику, вообще. Это, ж... Эй, это что такое? Это вообще невероятно, что то происходит сейчас. Вау! Это какой-то блин. Это что-то нереальное. Как вообще они это все делают? Почему он такого цвета? Круто, круто, ребята, это такие. Штучки такие вкусненькие, привкусненькие, знаете, с молоком. Ну, короче, как Кузя. Да. Мы вот так вот делаем. Делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем, делаем. Оп, оп, оп, оп. Чисто! Фу, мясо. Фу, мясо. Ну, нож хороший, я могу вам точно сказать. Нормальный такой нож, хорошо режет, и что ты туда будешь? А, вон оно ты как готовишь. Орегано, чеснок, приправы и специи. Все как надо. Что это? Вау! Это правда? А зачем оно ногами так делать? Мне кажется, на таком аппарате можно и без ног ехать. Ну, в смысле... Ам, ам, ам, ам. А обязательно было сосиску при этом есть? Или это у них такие на свадьбе угощения? Может, у них своя ход Фу, я не хочу себе такой ящик, чтобы всякая фигня там скапливалась. Я лучше сразу в унитаз все это вылью и забуду про это. Именно так. Как он там закручивается-то, вы видите? Вы знали про это? Я вот нет. Вот оно, как оно держится Все, Я даже не знала, для чего эти пластмасски нужны на гвоздиках. А теперь я знаю... О, на нас гости приехали, надуваемый матрас. А, это не матрас, это ванна. Как весело, как классно. Давайте с балкона на ней съедем. Что за игра такая? Интересно. О, это прикольная игра. Ну, она, конечно, не интеллектуальная, но нормас. Что это они перемывают там? Кому кости перемывают? Надеюсь, не нам. Ой. Жю. Жю, жю, жю. Потом они из этих будут делать такие с креветками роллы, я знаю. Рисовые пирожки или рисовые кругляшки. Ну, в общем, вы поняли, что-то рисовое. Это рисовые листы прозрачные. Вот. Это яйца-перемалывалка. Это зачем-то там яйца, зачем там яйца, я не знаю. Или это не яйца. В общем, похоже на кошачий в туалет, который кидается. Присыпка вот это Попкорн. Блин, я так люблю попкорн. Я просто раньше могла по две пачки вот такого попкорна съесть, а да, присест один, такая... Ой, мамочки, почему всегда грим какой-то противный? Зачастую. Я понять не могу вот этого движения. Ну, класс, ну, класс. Ну, а почему не сделать, типа какое-нибудь такое окошечко, и через него, типа, вылетают бабочки. Но это же красиво. Почему именно какой-то гной, какие-то вот эти, даже слова эти переносить не хочу? Зачем? Не понимаю. Почему грим обязательно страшный? Чтобы что? На меня больше производят впечатление красивые какие-то воплощения персонажей и ситуации, чем какая-то фигня. Я уже часто об этом говорю, меня бомбит. Да, блин, почему людям не хочется добавить больше красоты? Я опять про это говорю. Ну ладно, капец. Ну, бесполезная тоже вещь. Это вот бревно. Точнее. Ну вот сейчас, может быть, из него сделают что-то красивое, я надеюсь. Конечно, орудовать бензопилой. Это вам не шуточки. Орудовать так, чтобы из этого что-то получилось. Вот как так вырезать, скажите? Я не знаю. Это просто фантастика. Ну вот человек занимается чем-то красивым. Просто это дерево несчастное, точнее его пень, мог просто валяться, сгнить там где-то в лесу. И получается бесполезная затрата природных ресурсов. Вот. А тут чувачок нашел его и просто сделал конфетку. Сейчас нам покажут, что он сделал. Мне кажется, какой-то дракон или какой-то живот. Дракон, наверное. Я. Вау! Вау! Офигительно! Сколько раз сейчас я сказала это слово? Я не ожидала сама от себя. Какая диздада диздатает. Пам, пам, пам, пам, пам, пам, пам. Разрезаем разрезаем и собственно собственно вот о о, -о, -о, -о, -о, -о, -о, -о. синий как так это с каким-то фильтром мне кажется снято если честно Бедники, отпустите его пожалуйста он очень красивый Бедненький, бедненький крабик, отпустите его, ну хватит уже мне показывать, бедненький, как жалко всех, ужас, а завяжем узел, вот такой вот красивый. Угу. Кукуруза. Молодая кукуруза. Ли -ли -ли -ли. Пип, пип, пип, пип, пип. Все, вот мне, пожалуйста, вот этот... Даже ящик мне не нужен, мне вот эту косметику всю. Хотя ящик классно. Удобненько. Ой, зеркало. Вот это вот мне надо. Это очень еще круто с подсветкой. Ой, мы отпечатываем ручку. Вот она. А, фантастика, фантастика, фантастика. Фантастика для семьи. Тын, тын, тын. О-о-о, прорвало, прорвало, закручивай, закручивай. Мы все мокрые, но он закрутил. Что они делают? Такое красивое дерево было. Зачем они это сделали? Сумасшедшие люди. Вы меня возмущаете. Зачем они это сделали? Они все его ободрали. Это то же самое, что у девушки сбрить брови. Ой, ой вообще. О, какой кошмар. Я не могу. Мне жалко все это. Ну вот тоже. И я такое не ем, поэтому мне не нравится. А это велосипед. Вот это уже более похоже на ЗОЖ, ЗОЖ, ЗОЖ. Мы сейчас сядем с вами на велосипед и умчимся в дальние-дальние края. Поздравьте. О, тефтели. Это так удобно. Это невероятно удобно. Надо бабушке показать вот этот прибор. Не надо вот так вот делать. Два часа все руки в мясе. А вот так... И они получаются все одинаковые. Это же вообще перфекционистская любовь. Мини пила. Надо дома такую по... повесить куда-нибудь на всякий случай. О, посуда! Посуда, это всегда классно. Я тут нашла такой аккаунт. Там всякая такая посуда. Русалки, вот это все красиво, со всякими ракушечками на блюдечке прям. Не знаю, как это мыть, но на какое-то празднество вполне возможно поставить. Дорого, конечно, но пофиг. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, целую. Пока!